Всем привет, друзья, с вами сегодня я Сегодня я с вами играю в вот такую вот эвел, которая называется Прейзл Global Offensive. Да, это настоящий Counter-Strike Global Offensive. Да, вот, там ножичек из нее. Давайте же мне в... пайка. Я её только позавчера начал и решил снять. Что это? Я понял, сейчас, погодите, я понял. Свой. Да-да-да. На, в голову, блин, и плюс меня. Та-да-там. -та убить. Ненавижу я этот пулемет. Зато он быстро стреляет, и может, быстро убить. Голову сзади! А -а -а. Подождите, Пока. Вот. Как-то будет лучше. Ух. Братан, ты меня так не хувай. Фах, надо выбираться. Голову! С выхода! Давай, иди сюда, Блин. Ну я его ранил, блин. Ну что я поиграл с одним в одну игру? С одним, чувачком. Так, ну свой тут по-моему челик. Вс! Ты не мог его убить! Легко вообще. С вас лайк, подписка на канал. В голову опять. Я про Фондерстр. Блин, короче, я про Фундерстрегло была, понял. Вот вы видите сами. Ух ты! Так, оно зависло. Я его убил! Учитесь, ребятки. Я могу даже дать парочку уроков, как побеждать. Он так и вы станете таким же про, как я, а не нубом. А, ну сейчас-то меня убили, но бывают неудачи, конечно. Бывают неудачи. Ну да. А, это свой, да? Свой же? Так, это свой. Спец. Фак. Ну блин, побывают у меня. Так. Заходим. Че а посмотрим? Тоже. мертв как я ж по нему стрелял а ну ладно неудачи случаются всех друзья даже у вас мол я долго очень долго вида Пистолет убил Тут не Ребята, поставьте лайк, на канал, поставьте лайк за то, что как я играю. Замочил дядечка вообще там. Стоял, блин, такой. Стоял, стоял, бегал, блин. Кстати, мои перчаточки. Зелененькие. Мой петушечек. Любимый. Че тут кто-то есть? Братан, ты стреляешь? Танк, в это. Так. Что ты стоишь? Иди лучше, блин, но ну... Беги лучше, потому что тебя сейчас могут убить. Кстати, мой любимый ножичок. Охотничий. Так. А где ж все подевались? Эй, вы куда делитесь? Тебе на первый месяц. Отлично. Я как-то чуть-чуть примет. Свой. Свой. Блин, 9 минут, осталось. Ну зато я буду первым. Yes. Я на первом месте. Плюс одно достижение у меня. Вот. Спецназ, и вот я твой первый. Так. Ну давайте еще один раунд. Теперь-то за террористов. Сейчас, подождите. Всё, пойдём. Пацаны, давайте сразу рубочку в коробочку отъем. перестрелять. Где ты? Где вы? Где вы? Где вы? Где вы? Где вы? Блин, ну вот с пистолетом. Что сильнее? Я, блин? Или он с пистолетом? О, все, первом хана. Первым хана, теперь, хана, теперь на меня нарвали. Петушочек. Блин, вот как так можно было в голову поставить? мы его обойдем. тихо. Петушечка любимая. Так. Куда же ты? А ну иди туда. Ч, блин, он так вот смотрит, откуда стрелял? Откуда по мне стреляют? Да вот оттуда, блин. Чё там? Кто жив? Кто мёрт? М. Блин, откуда палит? Блин, что-то у меня с мышкой то. В этом раунде почему-то... Так, ладно, посылай Я тут своего любимого петушка. Аппетушка хочет. Аппетушка петухой. Аппетушка хочет. Аппетушка хочет. Аппетушка хочет. Л ⁇ нчу, можно что-нибудь делать? Так, я лучше как-то пойду. Ну, и... я... Давай. Давай. Не мешай, я видео записываю. <звук> Кто тут сады? И еще одного. Кто к нам пришел в гости? Думал, блин, сейчас обойду его, Опа, убил! А вы что, да? О! Драгонлорчик мой, Я его выбил из кейса. Хоп! Без прицела. Без прицела. легко. Вот так. Я убиваю тех. свой. Мам. Ох, я на первом месте. Ох, как же мне повезло. Не хм. я убил. Ну. Но... Вот так порадуется откуда паль, ну выходи в голову пак. Ну, зато я на первом месте, блин, ну бывают неудачи. Я еще раз повторюсь. На... Блин, я его не добил. Было его... О! Аха, семь. Нормальный, нормальный, хороший. Кто его убил? затем я его хотел убить а? блин я не помню как он, он называется опа Уйду, что -то. такой профессионал идт блин ну что ох блин вот за дробовиком я умею опа вы мне дадите хоть убить кого-то веча Походу мне сегодня не дадут никого убить. Потому что... В смысле? Вершу добил почти. Ну ладно. Надо его... По-моему завать. О! Два пистолета. Опять кто-то его замочил! Да! Кто такой замы-умный так сказать? Хоп. Видали? У меня 12 хп осталось, а я его убил. Учитель. Могу дать подать. Блин, вот крыса, конечно. Да. А, это свой. Блин, я думал это не свой, блин, вот этот вот это был не свой. Тот свой, Так, сваливаем. Ждём. Вот, сразу, сразу я его убил. Пять хомяк, пять хомяк, я его стекла убил. Как так, я его стекла убил и плюс у меня тоже здоровье добавилось. Это я оружие брал, это бойна. Mm -hmm. Я обещаю, щитовый... okay. to... mm -hmm. Надо будет скинуть пол, Какие люди? Нет, мне не нужно. Ладно, давай Кто еще где? М? Опа? Оп, досвидос? Меня тут нет. Фак мы сзади да, еще кто-то был. Ну, сейчас мы разберусь. Блин, не Ну ладно. Попробуем Дглом Ну где? О! Один умер. Я его убил. Вот же ты крыса. Ну, это последний раунд. Замочил. Учися. Учися, учися. Учися, учися, потому что я тебя сейчас убью. Если вы вот научитесь научиться быть про как я. О, двоих сразу Пишите мне в комментариях. Ставьте лайки под это видео. Нажимайте на колокольчик. но ну, а мы его ждем. Где Хорошенького нашего. В смысле? Ты откуда спрыгнул, дядя? Так <связывая> <связывая> мне это очень не нужно. Не с моей деглом нормально. Ты добил, что ты его не убивал. Сзади тебя был. Хожу хоть спасибо, что я твою спину прикрыл, блин. Так конечно, простите за выражение, блин, но. Каким надо быть? Таким все девять, восемь. Так четыре, три, две, одна да, я победил. Так, ну что ж, друзья, на этом мы с вами будем прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик и написать комментарий. И вы прав в counter если хотите, чтобы я вас научил, пишите в комментариях. Всем пока Посмотрим, пока.